И всем привет, это телеканал Тыковка ТВ И сегодня я вам расскажу извините, Такую историю Про пони Рейнбоу Дэш Которая Так хотела себе новогодний подарок э, Игрушку Но Но не знала, что ей принесет Дед Мороз Потому что обычно он приносил ей не то, что она хотела Так что давайте продолжать И узнаем, что же все же это такое Ой, какая скукота Кучно сидеть так. А, да ладно, очень круто, сестра. Легко говорить, у кого есть Ой, извините, Ой, сестра. Да ладно. У кого есть вот такая крутая, прикрутая, прикрутейшая Эм, то вот э, куколка. Ну, во-первых, это начало тебе ее подарили, а потом мне. Конечно, ты меня младше на много лет, э, э, на два года, и тебе еще должны дарить подарки. Ну, я тебе на немного, старше, ты уже хочешь по-другому, а я нет. Ты пойдешь. Скоро. Я это знаю. Девочки, всем привет. Так, привет, девочки. И сегодня у нас Дед Мороз придет. Ведь Новый год уже. Мелка говорит, ой, горит. наши кошки пьют молоко, а ты наблюдаешь не новогодним настроении. В каком новогоднем настроении? Его не существует. А Дед Мороз не видишь, принес еду, так что Новый год это просто как праздник. Просто праздник для тебя это. Это не просто праздник. Новый год это самый наш любимый праздник, который отмечается. Так что давайте ждем ночи. Скоро отпразднуем Год и будем спать. спать. Дед Мороз мне опять ерунду принесёт. Ага. Ну ладно, посмотри. Давайте спать девочки. Ой, да ты права, мама. Пш -пш -пш -пш. Мама только обещает, что если... Ой, Дед Мороз мне ничего не подарит. Ну чего я хочу, ты мне подаришь. Хорошо. Вот, накрывайтесь одеялкой. Желтой. Эй, эй, да. А я пойду в свой курсок посмотрел. У-у-у-у-у-у-да-у. уху ху Я Дед Мороз. Я Дед Мороз. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху, я вижу это девочка. Который завтра ему дошняла не надо моим подарком. Ну, я ее накажу. Ху -ху -ху -ху. снег, пусть дует, дует, дует. И пусть подарки ей придут, такие, как она хочет. Но я ей дам только такие подарки, как... какие надо. Часок. Осталось несколько минут до Нового года. Давай-ка заправь постельку, нашу. Вот так. Идеально. Новый год будем встречать. Да какой это Новый год? Это не Новый год, это просто какая-то ерунда, праздник. Как ерунда? Мы с куколкой уже подготовились. А, пошли, а так там подарки из девочки? Это хорошо поспала? А тут под что-то есть? Давайте посмотрим. Давайте. А, девочки, пошли. Там, где мои куклы, ну вряд ли Дед Мороз что это? Хоть что-то принесёт. Этот злой дядя ничто не плюс. Как он злой, он хороший. Сейчас вот и выясним, твой он или добрый. Я тут все разберу, разгребу Я... Дед мороз, дедушка мороз приходил. Для мамы, ой, это мой подарок, это мой, это мой. Все где-то моё. Ой, папка. Мяу, мяу, мяу, мяу, ой, мяу, мяу, мяу, Для кити, ой, кити, ты такая И для Белоньки ой, Белл, ты. Ой, ты такая красивая. Было, это тебе уж точно пойдет. Было, тебе это уж точно пойдет. Смотри, Смотри, как это... А, ой, как это красиво и оригинально. Мяу-мяу. Так, давайте посмотрим, девочки. Ой, ну давай. Ладно, мяу. Ой. Мяу, мяу. Так, кошки, идите пока. Что это за подарок? Это пони. Это же мне, наверное, money.. пони. Яго, мне пони, мне пони подарили. Так, а, а, как, как себе? Это мне пони. Смотрите, вот это поники моя японии как так Тебе белый будешь мне коробка с фу, гай! фу фу фу! я не люблю такие сюрпризики ты чего круто доченька и посмотри тут тебе какую папочку хотя да какие клевые подарки о да книжка лошадиные скачки две пары, сереж... Ой, пары сережек и вот такая папочка она открывается так и закрывается Ай кстати у меня такая же папочка только зеленого цвета она тут не очень хорошо вот такая же, так тяжело открывается. Да. да уж, я рада подарку. Да, у меня первая куколка. А у них никогда не было. Вот такая моей любимая. И теперь у меня есть еще лошадка, блин. Ну да, везет же тебе. А у меня зато будет, у меня зато будет вот такая вот папка на столе новая. Вот такая новая папочка на столе у меня Эй, будет. Потом у меня изглашения будут сережечки. Ну, не так гремит. Не так вот И книжечка. А, вс. Коробочку положу. Нет. Все же Дед Мороз очень хорошие подарки приносит. Я согласна. Дед Мороз хорошие подарки приносит. Подержите. Король сюда кошачий. Мяу-мяу. Машечка. -мяу давайте как вот сюда. А мне вот такую фигурку подарил. Дед Мороз. Сейчас положим наши игрушечки. Берем коробочки. И настало время Новому году. Дун-дун-дун, Новый год, Новый год, Новый год, Новый год, Новый год. Ура! Ура! Всем пока! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите дальше. Не пропускайте мои видео, пожалуйста. Смотрите, как... пишите в комментариях, смотрите мои видео. И комментируйте их. И, конечно же, не забудьте ставить лайк. Всем пока! Новый год! Новый год! Новый год! Скоро будет Новый год!